канал рыбохвост данное видео будет не столько как мы рыбу ловим потому что мы ее не ловим мы просто ходим мучаемся вот и говорю это это видео в первую очередь для тех кто сдалека вот и знает этот водоем казинский Говорю сразу, ребят, можете в этом году вообще сюда не собираться. Здесь около двух месяцев, ну, полтора месяца где-то вот так вот, дохлая рыба. Не знаю, в чем причина, но это было. И, в принципе, вы в прошлых видео увидели. Обзоры, когда я показывал, как по берегам рыба лежит. Вот это первое. Второе. Я вот уже хожу полтора или два часа и резину, и вертушки. Уже сейчас воблеры начал кидать. Вообще ни одного тычка, ни одного поклевочки, никакой окунек даже не соблазнился. И в-третьих, ребят, как вы видите, да, здесь уже воды нету. Там, где было 4 метра глубина, коряги просто лежат на берегу. Просто очень-очень сильно он обмельчал. Конкретную причину я сказать не могу, потому что я тут уже за этот год, только несколько раз был, разочаровался я в этом труду. Сюда 10 раз приехал, 10 раз ничего не поймал. Потому что в то время, когда я ездил, здесь обильно всплывала рыба. На другой водоем приезжаешь, более-менее что-то доловится. Вон рыбаки... Отец с сыном. Ну, я так думаю, что это отец с сыном. Вот они что-то вот... Сколько я тут хожу, они одну рыбку только поймали. И та чуть меньше ладошки. Было очень много тут рыбаков. И все уехали. Кстати, все это... Без рыбы. Очень очень сильно обмельчал. Вот где сейчас иду. Здесь глубина должна быть около двух метров. Ну, как вы видите, я спокойно иду. Не напрягаясь Уже все подсохло. И видно, что она обильно падает. Так что, ребят за этот год я думаю что лучше сюда не не ехать конечно смотрите сами никого не отговариваю не, не подговариваю просто мое мнение что вы просто время потеряете и все потому что тот окунь которого тут по крайней мере раньше было очень много ловился на все здесь. Этот год, после того как рыбка начала всплывать, здесь вообще вот, все поперепробовал. То, что у меня топовое всегда ловит, и то сейчас не ловит. Эта погода очень хорошая такая для ловли хищника. Маленький дождик, правда, вот брызгает. Но я в этом проблему не вижу. Главное, чтобы машина выехала. Малек прыгает, только толк вот этого. В общем, ребят, поднимается ветер не поднимается, уже поднялся. Вполне возможно сейчас ливанет дождь. Поэтому я свою рыбалку заканчиваю. Итог сегодняшнего дня. Почти полдня я проходил. покидал вертушки и воблеры. мои топовые воблеры и вертушки, которые окуня ловят очень хорошо. Прошел я начиная от того берега и прошел по этому берегу до угла. То есть, ни одной поклевочки, вообще ничего. Так что, ребят, делайте выводы. Тут две ямы, где я кидал резину все остальное я прокидал воблерами и вертушками в одну сторону шел вертушками а в другую сторону шел воблерами пробивал так что почти полдня прошло никакого результата никакого эффекта делайте свой вывод стоит оно того не стоит кто считает, что для него видео полезное, услышал полезную информацию, рассчитывал поехать и не знал, кого спросить, чего что да как. Вот. Если считаете, то что полезное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Всем удачи! Привет.